Всем добрый день! сегодня у нас очередная распаковка на этот раз тоже связано с ноутбуком в данном случае toshiba h 661 а именно с расходной ее частью. а более конкретно с аккумулятором до того что аккумулятор деградирует осталось 32 процента жизнеспособного аккумулятора внутри 6 ячеек аккумуляторов 18650 и часть деградировали а часть можно в дальнейшем использовать для других нужд все это дело пришло как обычно в виде серого пакета из Китая в данном случае поставка была быстрая ввиду того что склад находился в России за четыре дня посылка доехала все сложилось успешно приехала посылка внутри находилась данная коробка давайте сейчас раскроем ее, посмотрим что находится внутри и установим этот аккумулятор и посмотрим сколько у нас заряда пришло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 Для того, чтобы убедиться о техническом состоянии аккумулятора данного ноутбука, а именно Toshiba a 660 en который у нас был модернизирован, для этого достаточно открыть программку A1-64 Extreme, и здесь мы можем наблюдать степень износа данной аккумуляторной Батареи. на данный момент на 68 процентов идет износа помимо естественной проверки когда вы замечаете о том что у вас аккумуляторная батарея начинает быстро разряжаться то есть здесь есть соответствующее электропитание где можно и обнаружить техническое состояние вашей аккумуляторной батареи и, и. Ввиду того, что 32% у нас осталось, в настоящее время требуется замена, ввиду того, что емкость резко уменьшилась. При этом не значит, что нужно избавляться от аккумуляторной батареи. Вероятнее всего, что внутри находится 6 ячеек 18650 аккумулятора, и одна, может быть, две из них уже деградировали, а остальные все еще находятся в работоспособном состоянии. Поэтому можно их при желании достать и использовать по прямому назначению также дальше питать какие-то устройства при помощи этих аккумуляторов 18650 кстати недавно был на канале чехол powerbank с этим типом аккумуляторов 18650 где желающие могут ознакомиться на данный момент времени у нас идет электроснабжение от сетевого блока от электросети и давайте сейчас я при вас вытащу из разъема сетевого шнур и увидим, с какой скоростью будет разряжаться ваш аккумулятор, который непосредственно сейчас стоит внутри данного ноутбука. И продемонстрировано, что треть емкости в настоящее время можно зарядить и его можно использовать. 100% у вас написано заряда от исходного, который был на момент приобретения. Итак, я достаю. И сейчас вот продемонстрировано, с какой скоростью происходит разрядка вашей аккумуляторной батареи, которая установлена внутри данного ноутбука и также можно наверное наблюдать если мы подводим к иконки обозначающие аккумулятор то что у нас приблизительно осталось 25-21 минута идет достаточно быстро разрядка вашего аккумулятора из-за того что всего заполнено треть емкости и помимо того что здесь отображается здесь тоже час появился это время и за сколько времени у вас разрядится опять я включаю электросеть и опять у нас происходит зарядка аккумулятора на треть я специально продемонстрировал, чтобы можно было и видеть, и определить точностью техническое состояние вашего аккумулятора. Помимо aida 4 таким же вариантом просмотреть техническое состояние аккумулятора можно при помощи другого программного обеспечения, например, Hardware Info64, который поставляется в бесплатном виде, скачали, установили. По сравнению с AIDA, где нужно еще установить ключ. Хотя AIDA в демонстрационном режиме тоже показывает техническое состояние вашего аккумулятора. Здесь мы можем наблюдать стандартное окошко. Помимо того, что здесь полностью хранится вся информация структуре вашего ноутбука, начиная от материнской платы, процессора и тому подобное до мониторов и различных периферий, которые в настоящее время у вас подключены к этому ноутбуку. Здесь также есть работа с аккумулятором. Нажав ее, справа мы увидели техническое состояние. Принцип тот же самый, что и в Аиде здесь продемонстрировано. Также уровень деградации показан, что у нас 32%. Мы можем заряжать аккумулятор из 6 ячеек только на 32%. Все остальное уже не используется. И давайте также проведем здесь такой же эксперимент. В настоящее время у меня подключено сетевой блок от розетки и сейчас я вытыкаю и смотрим что будет непосредственно отображено справа какая будет информация если в предыдущем случае мы увидели еще и время здесь тоже сейчас продемонстрируем что мы увидим Итак, так я вытащил здесь вот не демонстрируется единственно демонстрируется только разряд в виде процентного соотношения единственно у нас демонстрируется то что только наличие заряда и внизу в три мы можем увидеть количество оставшихся времени быстро тает у нас заряд осталось 16-17 минут в настоящее время осталось 16 и обратно я подключаю сетевой и опять у нас происходит зарядка аккумулятора который в настоящее время у нас на 93 и с половиной процента заряжена в общем 94 вот таким способом можно определить в двух программах как у вас осуществляется зарядка плюс какое техническое состояние вашей аккумуляторной батареи вашего ноутбука вскрываем вот такой аккумулятор на 6600 миллиампер часов постоянный ток 11,1 вольт, исходный аккумулятор был на 10,6 вольт и 4200 мАч такой вот аккумулятор стандартный, сейчас конечно не найти оригинальный аккумулятор, для того, что компания шиба преобразовалась в Dynabook с полным капиталом шарпа. поэтому приходится искать на китайской барахолке Давайте посмотрим, что из себя представлял исходный аккумулятор. Заодно посмотрим, может быть. Из-за модернизации у нас когда ставили новый процессор, возможно, что-то прогорело. Но как видите, все в отличном состоянии. В дальнейшем в планах провести полную диагностику данного ноутбука. Это будет через месяц, в том числе и посмотреть, что из себя будет представлять. Аккумулятор представленный вот здесь новый как видим они по форме одинаковые китайцы как всегда научились делать клоны единственное главное чтобы данный аккумулятор прослужил достаточно долго даже он научились по японски писать вот основные отличительные особенности то есть аккумулятор стоял родной тоже сделан в Китае но на родной фабрике по размерам и по маркировке два этих аккумулятора идентичны за исключением только напряжения и емкости Тип это у нас PA3817U-1PRRS, как в первом варианте, так и во втором варианте. Отличительная особенность в емкости. По документации данного производителя можно использовать как 4200, 5200 и еще можно более емкий аккумулятор. Но единственное отличие, там не 6 ячеек находится внутри этого корпуса, а 9, там до 10 по доходит. Более точно можно посмотреть документацию по данному ноутбуку. И давайте сейчас посмотрим, как данный аккумулятор влезет в ноутбук, а думаю, что проблем не должно возникнуть. Цвет практически тот же самый, может быть за исключением более темноватой из-за того, что новый аккумулятор здесь представлен. Давайте его подключать, смотреть сколько у нас находится заряда внутри данного аккумулятора, который только что пришел. И посмотрим так видим все у нас прекрасно загрузилось и в настоящее время 55 заряда осталось на 44 минут теперь давайте проверим данные аккумуляторы стандартных программным обеспечения AIDA extreme 64 и hardware info 64 то есть я представляет оба аккумулятора до замены как он деградирует и тому подобное и также посмотрим новый аккумулятор его техническое состояние переходим и смог передать. Итак, после замены аккумулятора мы также можем увидеть в программе AIDA64 Extreme, то есть представляет данная аккумуляторная батареи которая была куплена и здесь продемонстрировано ее техническое состояние здесь вот как видим у нас соответствующее значение и на данный момент времени у нас новая аккумуляторная батарея которая была куплена имеет заряд где-то 52 процента 50-53 то это мы можем наблюдать здесь все технические параметры совпадают даже чуть больше с представленных что говорит о том, что аккумулятор достаточно рабочий. Единственное, данная демонстрация еще должна пройти проверку временем, что в последующем будет сделано и продемонстрировано, как я говорил при распаковке данного аккумулятора. И давайте проведем такой же самый тест. Сейчас у меня... Зарядка осуществляется от электросети. Как вы видите, что у нас заряжается аккумулятор. И растет процентное соотношение. Сейчас я вытыкаю этот разъем и смотрим, что будет происходить. Сейчас здесь необходимо некоторое время для того, чтобы у вас появилось расчетное время вашего аккумулятора. И вот мы увидели, что на 50%, а там было на 100% в старом аккумуляторе. Степень деградации у нас 0% пока на данной момент времени только что мы достали из коробки и как видим время истечения 52 2 зарядки данного аккумулятора В какое время это все произойдет обратно возвращаю исходное состояние подключаюсь и давайте также посмотрим во второй программе hardware info 64 также техническое состояние нового аккумулятора в отличие от предыдущего варианта, вот здесь уже показывают уровень деградации. У 80% идет зарядка данного аккумулятора. И давайте проведем те же самые действия. То есть в настоящее время у нас идет запитка у сетевого блока питания. И я вытекаю соответствующий этот сетевой блок питания. И вот у нас осталось количество времени до окончания заряда. Требуется некоторое время, еще раз повторяю это нереальное время, а расчетное, реальное, скорее всего будет меньше. И обратно включаю питьевой блок питания. Я вам предоставил информацию каждый день свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал и информацию довел до вашего сведения да и не забываем что через месяц будет комплексное тестирование данного ноутбука и там уже более подробно продемонстрирую физическое состояние данной аккумуляторной батареи все на себя представляет и стоит ли ее приобретать хотя данный аккумулятор сам по себе производитель конкретно продавец аж давал два года гарантии несмотря на то что все расходные материалы где-то в пределах от 3 до 6 месяцев дают производители гарантию. посмотрим как данный аккумулятор будет работать внутри данного покупка. всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок и распаковок до следующего видео и до свидания